Доброго времени суток, мои дорогие любимые! Вы на моем канале, и сегодня у нас тема «Мечты сбываются. Загадай желание, оно исполнится». В процессе просмотра видео вы получите ответы на свои внутренние вопросы, запросы. Все энергии сохранены. Я всегда рекомендую смотреть видео до конца. Итак, мы начинаем. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Сегодня у нас будет необычное, очень интересное гадание, предсказание. Сейчас пока мы настраиваемся, мы, это я, Силы и вы, и эти вот замечательные, прекрасные карты... Мечты сбываются. Закон притяжения в действии. Итак, дорогие мои, я предлагаю вам сейчас задумать а, желание, желаемое, запрос, и мы получим ответ от Вселенной. Итак, «Арина, помоги». Мои кошки там уже царапаются и хотят сюда прийти. Угу. Так, сейчас мы настраиваемся. Угу. И три карты. Достаем три карты. Если вы сознательно уделяете внимание своим чувствам, то все больше и больше приближаетесь к исходной энергии и таким образом превращаетесь в сознательного творца своей жизни. Постоянная практика сделает вас способным целенаправленно контролировать эту энергию. И вы, словно скульптор, подчините себе силу, способную творить миры. И с ее помощью вы сумеете воплощать самые смелые свои творческие замыслы. Итак, первая карта. Вторая карта. И третья карта. Угу. ну что давайте разбирать Итак Для тех кто выбрал первую карту смотрите какая красивая я стою на передовом крае мысли закон притяжение, Мысли. Точно так же, как ваш опыт с момента рождения в этом физическом теле до нынешнего момента сделал вас тем, кто вы есть сейчас, все что когда-либо испытывало все сущее, привело к тому, что сейчас переживают на физическом жизненном опыте обитатели планеты Земля. И дам вам расшифровочку. Сейчас, секундочку, найду, и мы с вами погрузимся в эту замечательную карту. Я стою на передовом крае мысли. Ищу. И рассказываю вам. Каждый из живущих на этой планете имеет свой собственный жизненный опыт, рождающийся в нем все новые и новые желания. Происходит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 И ваши мысли и желания тоже станут создавать энергетический поток, который будет подпитывать грядущие поколения. То, что происходит с вами сейчас, крайне важно, чтобы это не было. Осознайте значимость и неповторимость того, что есть, и влияние этого на то, что будет. И действуйте смело. Вся Вселенная, замерев, ждет вашего следующего шага. Вы видите на карте изображение огромных белых цветов на фоне бесконечной Вселенной. Среди этих цветов затерялась маленькая человеческая фигурка. Иногда вам может казаться, что это вы, песчинка, потерявшаяся среди величественных чудес Вселенной, ничтожный жучок на веточке в ее роскошном саду. Но это не так. Вы находитесь на передовом крае мысли, опыта и развития. Вы не низшие существа, нуждающиеся в, прос... в просвещении. Вы не ничтожные частицы в огромной бесконечной Вселенной. Вы, незабудшие и всеми забытые дети, которые пытаются и никак не могут найти дорогу домой. Вы могущественные творцы, стоящие на передовом крае мысли. Вы находитесь на гребне самой, самой высокой и значительной волны развития, которая когда-либо возникла.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 расцвели для вас и ждут момента когда вы насладитесь их ароматом прекрасно и да будет так для тех кто выбрал своей позиции карту номер два итак мой финансовый упадок не поможет тем кто страдает от лишений. Закон притяжения. Принятие. Вы не можете обнищать настолько, чтобы это привело бедняков к процветанию. Только добившись собственного процветания, вы сможете предложить что-то другим. И если вы хотите помочь другим, Подключайтесь, настраивайтесь и работайте так хорошо, как только вы это можете. Мой финансовый поток не поможет тем, кто страдает от лишений. Очень-очень глубокая-глубокая мысль. На карте изображен белый голубь, вокруг которого сияют звезды. Голубь сидит на цветущей ветке. Он нацелен ввысь. Это голубь олицетворение вашей внутренней сущности. Ваши желания могут быть такими же разнообразными, многочисленными, многочисленными как звезды, окружающие голуби на карте. Но самое главное в том, что Сколько бы вы ни желали, сколько бы вы ни получали в ответ на свои желания, Вселенная не становится беднее от этого. Ее ресурсы бесконечны и неисчерпаемы. Вы не должны бояться. Что если вы попросите о том, чего хотите, и получите желаемое, тем самым вы лишите этого чего-то другого, кого-то другого. Во Вселенной не существует соперничества и конкуренции. Все, что нужно каждому человеку, он сам создает своими желаниями. Вы не можете творить чужую реальность, не можете сделать богатым того, чьи вибрации по закону притяжения приносят ему бедность. Если голуби подрезать крылья, другие от этого не полетят. Но если, будет, но если он будет летать, то, быть может, заставит и других сорваться. С места. Совершенно не обязательно действительно быть богатым, чтобы суметь привлечь богатство. Достаточно просто чувствовать его. По-другому это можно выразить, выразить так: ощущение финансовой несостоятельности является причиной сопротивления, которое не позволяет прийти к финансовому изобилию. Если вы сумеете достичь этого потрясающего ощущения финансового благополучия, то в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Деньги неожиданно начнут приходить даже оттуда, откуда вы этого не ждали. Вы начнете получать их с разных сторон. Со временем вам начнет казаться, что где-то в глубинах Вселенной открылись специальные шлюзы богатства через который на вас изливается поток блага и будете только недоумевать, где это изобилие скрывалось до сих пор. У меня, может быть, все это, у меня, может быть, все это, я могу получить все то, что хочу. Вы можете творить свою реальность, сохраняя гармонию со своей внутренней сущностью. Тогда и только тогда вы сможете помогать другим, когда ваши собственные вибрации будут совпадать с вибрациями Вселенной, Вселенского богатства. Потому что только в этом залог любого истинного благополучия. Здорово. Такие сильные, мощные, крепкие энергии. И для тех, кто выбрал третью позицию, следующая карта. Я ценю себя и потому не сопротивляюсь. Обо мне. Я. Умение ценить и любить самого себя – это самое важное, что вы когда-либо сможете взрастить в себе. Ценят других. И осознавая свою собственную ценность, вы наиболее близко подходите к вибрационному соответствию источника энергии всего во Вселенной. Обо мне. Я ценю себя. И поэтому не сопротивляюсь. Очень глубокая. Сила прописана в этой карте. На карте изображен единорог, мчащийся через яркий зеленый лес. Традиционно единорог символизирует собой чистоту, непорочность. И в данном случае в единороге воплощается чистая, позитивная, бесконечно благая энергия Вселенной продолжением которой являетесь вы и каждый человек на планете и вообще все сущее во вселенной лес на карте это обстоятельства жизни скачите сквозь него смело не думая о сопротивлении и борьбе тогда деревья растопятся растопится перед вами, устилая вашу тропу листьями и цветами. Вселенная обладает неограниченными ресурсами, позволяющими выполнять любую, даже самую необычную просьбу. Для нее не существует такого понятия, как соперничество, потому что никто другой не способен воспользоваться возможностями, предназначенными именно для вас. Помните, вы цены для Вселенной настолько, что она хочет выполнить то, что вы просите, но дело за вами. Открыться благу или сопротивляться ему. Чувствовать благодарность к самому себе или подвергаться собственным критическим нападкам. В ярости кидаться на деревья или мчаться через лес. Решайте. Вы чистая, положительная энергия. Вы любовь. Чувство благодарности к окружающим и признательности к себе самому – это наиболее точно соответствующие энергии, вибрации из всех, какие мы когда-либо видели во Вселенной. Когда ваше внимание направлено на чувство признательности, благодарности, в ваших энергиях нет противоречий, так как эта вибрация очень близка к тому, что вы являетесь чем вы являетесь? К любви. Испытывая благодарность, вы не противоречите своему истинному Я, поэтому вас переполняет любовь и радость. Вы чувствуете себя прекрасно, но критикуя кого-то или даже самого себя, вы замечаете, что начинаете чувствовать себя хуже, поскольку критические мысли весьма далеки от источника энергии. Другими словами, если вы выбрали мысли, не совпадающие с вашей истинной природой, то эмоции заставят вас в полной мере ощутить ошибочность этого выбора. Эмоции – это постоянный показатель состояния единения со своим истинным «я». Когда вы открываетесь энергетическому потоку, то всегда остаетесь победителем. Но никто не проигрывает от вашей победы. Никто не останется неизменным, нелюбимым, ненужным. Лес жизни просторен, и блага, и благо в нем, и богатство в том числе хватит на всех. Прекрасные замечательные карты. Каждая карта работает по-своему. И каждый сейчас выбрал именно то, что ему нужно. Сейчас активация. Садитесь поудобнее, ладошки открывайте вверх. Говорим, Арина, помоги. Сейчас может быть легкое головокружение, потому что я дам чистку. Я дам Виктора направления для ускорения ваших желаний, хотелок. Мечты сбываются, и ваши мечты обязательно сбудутся. Все мечты сбываются, но необходим срок. Итак, Арина, помоги. силы работаем. Есть. исполнено, совершено, до сведения Всевышнего доведено, печатью мастера скреплено, принимаю, благодарю, и да будет так, и так будет. Ну что, дорогие мои, идем дальше, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео, и помните об энергообмене. В конце, внизу каждого видео, видео э, есть кнопочка спонсировать. Так что идем дальше. Добрый час!